Неумолимо приближается летний спортивный сезон, наступила весна и основной состав футбольного клуба Добрыня начал свою подготовку. Об изменениях в составе, специфике подготовки, главных задачах, а также как избежать синдрома второго сезона спросим у главного тренера черно-желтых Ивана Бабулева. Все. Какова специфика подготовки команды а, в эпоху коронавирусных ограничений? Да, прошлый сезон мы готовились достаточно успешно, потом не готовились, потом, потом, потом с колес вышли, да, начали играть. А, скажи, есть ли сейчас какие-то трудности с организацией тренировочного процесса и как вообще проходят тренировки? Да, в принципе, все более-менее нормально проходит. Единственная трудности это, наверное, тренировки по вечерам, да, но у нас сейчас такая ситуация, но она, в принципе, всегда будет. То есть те мальчишки, у нас ребята, все работают, большинство из них, да, поэтому мы тренируемся только в вечернее время. Это, наверное, единственная трудность, что там поздно, да, то есть в 21.00, то есть в 9 9.30. У нас две тренировки проходят в понедельник, четверг. А, в март именно мы так работаем понедельник поле четверг мы здесь в зале дорабатываем в апреле мы планируем перейти скорее всего на три тренировки добавим в субботу игровую вот и ну и в принципе к маю мы уже подходим надеюсь что в оптимальных кондициях сейчас я немножко пересмотрел чуть-чуть подготовку долго думал все упражнения у нас, нет, не будет у нас бегов безумных, да, то есть как мы тогда делали. Чуть другую сторону я тут принял, как вариант рассматриваю, то есть мы сейчас ее пробуем, подготовку, то есть ребята, так сказать, все через мяч, все, все игровые ситуации, то есть немножко мы увеличиваем пространство, где они играют, и они этот объем, который должны делать, там, бегая по кругу, делают на футбольном поле, но с мячом. Намного приятнее ребятам этим этим заниматься, то есть, ну, и, соответственно, настроение намного лучше, когда ты не бегаешь под свисток, а бегаешь с мечом. то есть, и упражнения интенсивные, интересные, поэтому все в таком положительном ключе проходит, никаких больше у нас тут, так сказать, эксцессов, да, то есть, каких-то минусов в работе нет, пока все полномерно продвигается, работаем, готовимся к сезону на сборах с командой работает целый ряд новичков, да, я посетил несколько тренировок. скажи, какая позиция больше требует усиления и каковы шансы вот этих ребят, которые ну, будут все равно на видео, да, то есть какие у них шансы в команду как ты видишь? с некоторыми ребятами я переговорил уже, да, там небольшой спойлер, да. Склоняюсь к тому, что скорее, ну мы уже договорились, что они останутся в команде. Опять же, как я всегда ребятам говорю о том, что по футбольным качествам я вас беру, по человеческим мы будем уже смотреть по факту. То есть всем говорю о том, что если ты хорошо играешь в футбол, но твои человеческие качества там оставляют желать лучшего, мы с тобой будем прощаться. Поэтому по футболу они и прошли. По человеческим, качествам будем смотреть, по человеческим качествам будем смотреть дальше. Много новичков, проблемная позиция у, у нас в принципе две. Это центр поля и нападающие. нападающих у нас сейчас осталось 4 человека. Да? Но при нашей схеме мы играем либо в 2, либо в 3 нападающих. В принципе, это мало. А учитывая то, что у нас будет порядка 20-22 игр в сезоне, ротация так себе. Вот. И в середине поля ощутимой потери будет у нас Смирнов уходит в армию. Вот. Но мы как-то попытаемся, я думаю, эту зону эту позицию перекрыть. Есть у нас вот сейчас Леша Земсков тренируется с нами в торпеды, да? во второй команде выступал. Вот. Прохоровский Сережа. Тоже рассматриваем как форварда. Там, первого или второго плана как вариант мы вот по ним мы смотрим тоже поэтому как бы позиции мы вроде как перекрываем да но опять же как это все выглядит, то есть я сейчас не могу сказать потому что сейчас у нас нет конкретных тренировок на футбол да то есть я, но когда мы расстаемся уже станем играть в футбол тогда все более-менее будет видно но пока по их качеству в принципе, они достаточно неплохо, на мой взгляд, вольются в команду. Но, опять же говорю, ощутимые потери, да. Но и помимо потерь у нас э, двое приходят с армии. То есть мы дождались, как верная девушка э, ждала свое, своих ребят. Э, это Камолов, Влад и... Данил Добрынин, мы их также ждем, мы с ними на связи, мы списываемся, они придут летом к нам, и, естественно, мы место заявки для них, для обоих оставим. Проблемная еще самая позиция, наверное, нет, совсем забыл, это наши вратари, с ними прям, ну, действительно проблема. Пашка Зиноев у нас ушел, у нас ушел Пашка Зиноев, и... На мой взгляд, на мой скромный взгляд, да, пусть там кто-то может обижаться, нет, как бы я, в принципе, смотрю с другими командами области, это, наверное, один из лучших, наверное, вратарей был в области, на мой взгляд, опять же. А, сейчас он ушел, уехал обратно домой к себе, поэтому у нас сейчас небольшая проблема с вратарями, возможно, возможно, не исключая того варианта, что вы увидите, а... Знакомых вам ребят, которые, в принципе, выступали за наш коллектив ранее. То есть мы тоже это рассматриваем. Но вам опять же все пока остается в тайне. Есть ли сейчас понимание о том, кто займет курс номер один или вообще? У всех равные шансы? У всех равные шансы, Вот сейчас у всех равные шансы. Если когда у нас был Паша Зиновьев, в принципе, мы примерно уже понимали, но сейчас Пашки нет. Он уехал. Мы даем всем. Как бланш ребят доказывайте, у нас Кирилл Роман сейчас будет заниматься, он будет принимать по ним решение, то есть информацию мне давать, и, вернее, он будет давать мне информацию, мы вместе с ним будем принимать уже решение по ребятам, кого оставить, во-первых, то есть мы еще не определились даже, они все, грубо говоря, у нас на просмотре, вот, поэтому а мы еще даже не определились, кого оставим, а там до первого номера это еще очень долго, ну, скорее всего, на контрольных матчах мы посмотрим и поймем, что к чему продолжим о потерях. Да, так, В кулуарах слышал о том, что предстоит операция капитану Андрею Кострикову. Mm -hmm. а скажи, будет ли как-то команда поддерживать капитана именно в реабилитации, в каких-то там упражнениях, занятиях? Мы с ним говорили об этом, мы знали о его травме, я вам больше скажу. Я очень благодарен ему, потому что весь тот сезон он играл с надорыл крестообразной связки, то есть после, после, после, после мизиновки да, если после, после... да, у него был у него был до сборов еще небольшое повреждение после мизиновки он как раз дорвал что ли, так сказать, то есть он уже получил то есть действительно там разрыв крестообразный как он и на чем он играл я вообще не могу понять то есть потому что он 2-3 игры еще после этого играл И потом я уже с последних двух-трех игр снял его, потому что я видел, что парень уже реально бережется, то есть он вроде и хочет, а в то же время то есть, инстинкт самосохранения говорит ему что он, не надо. То есть я его снял и провели обследование, действительно, да, это крестообразное. Андрей э -э, в конце марта э -э, поедет уже оперироваться. И в дальнейшем мы с ним разговаривали, да, мы будем стараться помогать ему. Тут самое главное прооперироваться, как он говорит, то есть, тут дело времени, а вот сама реабилитация, восстановление, это уже самое, самое основное, особенно для такой травмы. Поэтому, чем можем, мы будем помогать. Я сейчас уже там пытаюсь найти людей, связываюсь с теми, у кого были такие же травмы, что-то ищем какую-то информацию о плане восстановления после этого. Но опять же это все надо дозерну. Мы не врачи, да, то есть он поедет оперироваться в Нижнем. Каждый раз ездить на консультацию он не сможет, поэтому будем полномерно потихоньку восстанавливать его со знакомыми, с, с, с знакомыми врачами, то есть консультироваться и полномерно восстанавливать, чтобы подойти чтобы он подошел в оптимальной форме к сезону, а наверно подойдет ко второму кругу, либо к вперед. Ну дай Бог, чтобы все бог. хорошо подошел, да. А, в прошлом сезоне Добрыня выступала в роли такого андердога, дебютанта второй группы, вот сейчас команду увидели, посмотрели и в видеоролике, и вживую, а, скажи Какие цели, задачи, да, самые сбитые ты поставишь перед ребятами на втором сезоне? И еще очень интересный момент, как ты думаешь, по мотивации, да, что ли, сможем ли избежать синдрома второго сезона? Когда на тебя уже все настраиваются? Скажу так, по задачам. Mm -hmm. Задачи скромные. У нас там, если будет 12 команд, это первая верхняя половина турнирной таблицы, там с первого по шестое место. А дальше будем смотреть. То есть, если, грубо говоря, после первого круга будет ясно, да, что мы точно там верхней половине, там мы уже подумаем. Я понимаю, что задачи должны быть, и задачи должны быть максимальные, да, но у нас нет бешеного рвения задач, выиграть там вторую лигу и выйти. То есть мы идем от сезона к сезону. Сейчас такая нестабильная ситуация, кто-то уходит в армию, кто-то приходит, кого-то выгоняют, кто-то новый приходит. То есть у нас, у нас есть костяк, да, там 8-10 человек, которые не, а, ну, с самого начала практически здесь. И дальше ребята то добавляют, добавляются, то убавляются, поэтому у нас нет такой прям стабильности. Что касается, что, нас всех посмотри, что все нас посмотрели, то я больше скажу, что у нас больше плюс, потому что мы всех посмотрели. Мы посмотрели всех, ну за исключением тех команд, которые не участвуют, которые будут добавляться. То есть мы в принципе уже примерно готовы. Мы не слепую приезжаем как в том сезоне и такие раз, опа, мы не к этому готовились, или еще что. -то. Мы знаем поляны, поля какие, мы знаем, какие команды нас встречают. От этого мы уже и будем отталкиваться. Как, как ты помнишь, три в самый первый наш сезон, да, то есть в третьей группе там, мы заняли третье место. Второй наш сезон в третьей группе. Мы уже знали, что конкретно за команд против нас, какое поле. И от этого мы уже сп смогли спокойно строить свой план на игру. Поэтому нам будет легче. Мне, по крайней мере, то есть я знаю, что это за команды, я знаю, на каком поле мы играем и буду примерно уже понимать, какой футбол мы будем играть. Поэтому мне, мне легче. Мне легче будет стоять задача команд, разрабатывать план на игру. А те, кто нас видели, ну, молодцы, ну, они нас видели, я их поздравляю. У нас просто... Мы еще сейчас наиграем еще одну схему, то есть и я думаю, что мы будем еще больше неудобно для соперников, будем их удивлять, вот так могу сказать. Будем стараться их удивлять, а там уже как получится. Очень хочется спросить, сегодня была очень интересная тренировка. Вот скажи, скажи как пришла идея да, и что может дать ну, фитнес, скажем так, ребятам, именно на любительском уровне. Опять же, это не специфические упражнения да, для футбола, но сейчас у нас там идет там, порядка там, 5-6 тренировок прошло, и мальчишкам может, и иногда нужна такая эмоциональная немножко разгрузка, да, где-то повеселиться, еще что-то идет, такая кропотливая работа, и здесь вот вроде на улыбках, на всем, то есть мы выполняем такую работу не специфическую, мальчишкам было интересно, хорошая. хорошее. Девушка, мы с ней познакомились, там, в инстаграме вышел я на нее, то есть она согласилась, отлично провела занятие, всем мальчишкам понравилось, в дальнейшем планируем с ней сотрудничество, возможно, и по основной команде дальше будет такое, то есть не часто, но оно все равно будет присутствовать, и по детям мы хотим постоянно это все организовать, а для мальчишек, я еще раз повторюсь, мне кажется, им было это особо интересно. То есть они получили нагрузку, получили массу эмоций, потянулись как надо. То есть главное, что все без травм закончили, все нормально, получили нагрузку, ушли небольшая эмоциональная такая встряска и все работаем дальше. Ей наоборот еще большое спасибо, большое уважение. И разогнали тоску, да? Разогнали тоску. А, вопрос для болельщиков все время заканчиваю этим, да? Скажи, планируются ли какие-то контрольные матчи? Возможно ли, что они будут, как и прошлый год, региональными и вообще, когда их можно ожидать тоже. Слушай, не, не задавался этим вопросом сейчас, я думал, ну, как думал, я планировал март, тренируемся, постепенно входим, выходим из отпуска, да, постепенно. А в апреле, когда перейдем на три тренировки возможно мы уже будем какие-то спарринги планировать, то есть я не собираюсь там весь апрель забивать там да, каждые выходные играми но две игры, наверное, в конце апреля мы проведем последние две недели и там у нас будет, я думаю, еще две недели мая и игры 4 контрольных мы проведем, но опять же для болельщиков интересно им эти контрольные игры или нет, только если последить возможно, да, им больше официальные игры интересно, но опять же какие будут соперники, не знаю вообще, то есть это опять же вот позвонили, подошли, давайте сыграем, давайте сыграем, то есть, но опять же соперники, наверное, будут из, либо из первой группы, либо возможно, может и региональный. тут я знаю, Вальгаль Вольгинский там на нас выходил тоже, предлагал игры, опять же, мы готовы, но надо играть на поле пригодном для футбола, да, я думаю, вряд ли в Вольгинском поле, в апреле будет готово к чему-то. То есть, тут либо это Владимир искусственное поле, либо тут же создали искусственное поле, поэтому товарищеские матчи они будут, но они будут во второй половине апреля и перед, непосредственно перед самим сезоном. Отлично, так. спасибо. Да. Запомни, это квадрат саночка, детка. Не каждый здесь выживает. Это первая серия. Вот это мы постим. Третьей серии потом снимешь. Давай быстрее беги! Сбега!